здравствуйте подписчики моего канала вот мои супер мини мясные и вот я им даю вкусняшку пророщенное зерно и тыкочку Там второй петля у нас с девочками. Они поделились, поделились немножко местами. Самый сильный с кучей гарема внизу, а самый слабенький с одной курочкой наверху. Там у меня еще мини мясные мои петухи тоже мясные. Буду на мясо их скоро отправлять. Ну, вот как-то вот так. Вот мои маранчики. Тоже вот Петенька один. Слабенький наверху с девочками. А вот <пит> Петя красавец. Куча девок это у нас мараны здесь у меня дюки О, смотрю линяет тихорецкая черника вот это вот без хвоста линяет видит. вот он мой молодой самец вот он вот она вот она вот она какая очень интересно любит блин за все пощипать везде клюнуть блин но ну, прям вообще вот он молодой индюк отрос стал не меньше Старика. О, красавец, красавец Шишечка у него еще поменьше, конечно Чем у этого Но по размерам он уже ничем Не меньше Вот это вот белые широкогруды и две штучки Красавцы какие Будем в этом году Водитель писательно. Вот господа, брама к нему тут затесалась, вот товарищ. Ломан Браун А вон там вон, черная брама Темная В принципе их надо будет отсаживать Здесь должны остаться Только светлая брама. Вот две девочки Взрослые Уже двухлетние Это вот вся молодежь Это вот Петя Молодой растет От других производителей Пока содержится с парочку лишних. Вот такие вот сейчас несут яички. Вот это вот яйцо Ломан Браун. Вот это сейчас яички мини мясных. Вот это яичко Маранов. крупнее, А вот это вот яйца Брам В принципе, самое большое Как я вам и говорил Но ну, мораны будут больше Мараны примерно будет Вот такого размера но ну, и мини-мясные примерно 60 грамм будут побольше Сейчас пока что Это Молодежь а, У меня мини-мясные Очень быстро привыкли нестись э, везде мараны а яйца кидают где хотят и черные бородатые у нас там есть черные бородатые в общем, короче Кого тут только нет? И вот Петя у нас, он тоже с с но цвет совсем не черный. Здесь, по-моему, русская черная, а не черная бородатая. Вот она есть черная бородатая. Вот есть даже вот белые, непонятно какого. А, вот эти вот не несутся. За неделю 0 яиц. Ну вот как так. Будем уменьшать поголовье курятников. Вон они откучинка. В принципе, большая. Все, всем до свидания. До скорых встреч.